Привет на роботоп! Современные яхты это целые особняки, с таким разнообразием технологий и удобств, которых не найти и в самых дорогих пятизвездочных отелях. Для вас, десятка самых дорогих яхт в мире. Десятое место. Rising Sun, или восходящее солнце. Что такое 200 миллионов долларов? Это стоимость нескольких высотных домов, или нескольких спортивных стадионов. Это больше чем воловой национальный продукт некоторых стран третьего мира. Именно 200 миллионов ценится восходящее солнце, а владельцем является музыкальный продюсер Дэвид Гефин. На борту расположено баскетбольное поле, которое может стать вертолетной посадочной площадкой при необходимости, винный погреб и кинотеатр, а также в общей сложности 82 каюты для гостей и обслуживающего персонала, разбросанных на пяти этажах и обставленных до краев роскошью. Девятое место. Seven Seas или 7 морей. Год выпуска 2010, длина 86 метров, а единственным владельцем этого роскошного судна является Стивен Спилберг. Семь морей намного меньше, чем предыдущая яхта, но не размеры здесь определяют стоимость. На борту судна есть частный тренажерный зал, массажный кабинет и даже бассейн. Около бассейна установлена стеклянная стена высотой 4,5 метра которая превращается в экран кинотеатра. Кроме того есть целая палуба, чтобы обеспечить тихие моменты одиночества великому режиссеру. Восьмое место. Леди Мура. Длина 105 метров, была построена для миллиардера Насера Аль-Рахида, из Саудовской Аравии в 1990-м. Цена этой яхты 210 миллионов долларов. Про владельца известно мало, кроме того, что он держался в тени и до этой грандиозной покупки. Господин Аль-Раид не пожалел на нее денег. Даже надписи на судне выполнены из чистого 24-каратного золота. Ледима Маура с комфортом разместить 30 гостей и более 60 членов экипажа. На борту есть вертолет и почти 23-метровый обеденный стол. Созданный известным виконтом Линде. Наиболее примечательной особенностью Леди Мауры, без сомнений, является бассейн с раздвижной крышей, около которого можно отдохнуть на шезлонге или поваляться на чистейшем песке. Седьмое место. Альмеркак. Длина 133 метра, ширина 18. Год выпуска 2008. Эта яхта была спроектирована Петерсом Шифбау из Германии, для Хамада Альтани, бывшего премьер-министра Катара. На борту этого лайнера располагается 10 роскошных комнат, которые могут вместить не более 24 гостей. В каждом люксе есть ванная комната, большая гостиная и двухместная спальня. Сам же хозяин имеет две личные вид комнаты Для экипажа предусмотрено 55 удобных кают. Комфортный отдых обеспечивают кинотеатр, бар, вертолетная площадка, бассейн и солярий, и большой выбор оборудования для водного спорта. ОНА, шестое место. Российские миллиардеры не отстают и тоже проявляют интерес к подобным дорогим игрушкам. Год выпуска 2008, длина 110 метров, ширина 16. Яхта ОНА. Ранее известная как Дюбар, была построена для бизнес-магната Алиша Раусманова. Владелец часто посещает свой личный остров на этой суперяхте, которая находится в ведении 47 членов экипажа. В ней есть любые удобства, чтобы обеспечить комфортный и приятный отдых господину Усманову и его 12 гостям. Бассейн, тренажерный зал, спа-центр, сауна, открытый бар. Массажный кабинет и кинотеатр. Пятое место. Аль Саид. Яхта была названа именем своего владельца Кабуса Аль Саида, Султана Амана, который владеет пятью суперяхтами, крупнейший из которых является именно это. Год выпуска 2007, длина 155 метров, ширина 24. Ее стоимость 300 миллионов долларов. Признана одной из самых тяжелых яхт в мире. Ее вес 16 тысяч тонн, но при движении достигает вполне приличной скорости в 40 км в час. Аль Саид может вместить до 70 гостей и 154 членов экипажа. Говорят, там имеется концертный зал для большого оркестра. Как известно, Султан является большим поклонником классической музыки. Кабус Аль Саид не допускает посторонних людей к своей собственности, вот почему в интернете не найти ни одной фотографии внутренней обстановки его яхты. Четвертое место, мегаяхта А принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко. Строили ее целых 4 года, а дизайнером был непревзойденный Филипп Старк. Год выпуска 2008, длина 119 метров, ширина 19. Цена – 323 миллиона долларов. Уникально ее делают не внешний вид или размер, а не стандартный интерьер. Он укомплектован всеми самыми современными удобствами, которые только можно себе представить. На 7200 квадратных метрах располагаются диско 6 и шесть гостевых комнат, которые могут быть преобразованы в четыре большие каюты благодаря подвижным стенам. Личная спальня господина Мельниченко, площадью в 750 квадратных метров, примечательно своей вращающейся кроватью. Зеркальные поверхности украшают весь внутренний интерьер яхты. А гости за обедом используют посуды и столовые приборы из дорогого французского хрусталя. Имеется три бассейна, которые оснащены противотоком для впечатления непрерывного плавания. Третье место. Эклипс. Затмение. Ее владелец всем известный российский олигарх Роман Абрамович. Это вторая по длине яхта в мире. Год выпуска 2010. Длина 162,5 метра, ширина 22. На яхте построены два бассейна, две вертолетные площадки, гидромассажные ванны, дискозал, и даже мини-подводная лодка. Олигарх может быть абсолютно уверен, что находится в полной безопасности, когда наслаждается жизнью на этой яхте. По-другому и быть не может, так как владельцы охраняют самые настоящие системы ПВО установленные на борту. Утверждают, что именно ее установка увеличила стоимость оклипсу в несколько раз. Это самая дорогая яхта в мире, фото которое физически невозможно сделать без разрешения самого владельца. Лазерная система антипопарации засвечивает любые снимки извне. Цена 340 миллионов долларов. Второе место, Дубай, была заказана принцем Брунея еще в 1996, и должна была носить название Golden Star, Но по некоторым причинам он не смог оплатить строительство этой шикарной яхты. Чем и воспользовался нынешний премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед аль Мактум и предоставил средства на завершение проекта. Год выпуска 2006, длина 162 метра, ширина 22, цена 400 миллионов долларов. Этот роскошный плавучий город может принять на борту 115 человек. Оборудованы места для загорания, бассейн выложены плиткой ручной работы. Внутренний интерьер также украшен мозаикой ручного производства. А потрясающая круговая лестница которая ведет на верхнюю палубу, имеет стеклянные ступеньки, способные менять свой цвет. Первое место. Яхта Аззам. Владелец, Шейх Халифа, Ибн аль Хаян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, и Эмир Абу-Даби. Год выпуска 2013. Длина 180 метров, ширина 21, цена 650 миллионов долларов. Азам может похвастаться мощностью примерно в 94 тысячи лошадиных сил. Да подлинно известно, что эта самая дорогая яхта в мире имеет собственную систему Pro для защиты от возможных атак. Яхта подобного размера и мощности может вместить огромное количество роскошных удобств. К сожалению, мало что известно про внутреннее убранство Азамма, так как хозяин не допускает лишнего внимания к своей собственности. Думаю получилось неплохо, ставьте лайк. Это была десятка самых дорогих яхт в мире. Друзья, если вам нравятся мои видео, обязательно подпишитесь на канал. У меня еще множество интересных идей. Так что вас регулярно будут ждать клевые видео.